Справка из районной поликлиники – это письменное доказательство, которое может дополнительно подтверждать юридически значимые факты, в частности, длительное отсутствие и непроживания ответчика в спорной квартире. Каким образом данная справка из районной поликлиники может подтверждать данный факт? Для того, чтобы данная справка подтверждала факт непроживания ответчика в квартире, необходимо... Чтобы в этой справке была указана дата последнего обращения ответчика в данную районную поликлинику. Неважно, по какому вопросу. Если из, данной справки будет, содерж... из содержания данной справки будет следовать, что ответчик, допустим, 10, 15 или 20 лет назад обращался в поликлинику за медицинской помощью, или будет указано, что данный ответчик вообще никогда не обращался в районную поликлинику по месту своей прописки за медицинской помощью, то данное обстоятельство будет косвенно подтверждать факт того, что ответчик просто не проживает в квартире, которая находится на территории соответствующей районной поликлиники. Справка из районной поликлиники не является обязательным доказательством. Если вы не хотите тратить время на ее получение, то есть не хотите обращаться в поликлинику с просьбой предоставить вам справку, соответствующую по в отношении вашего ответчика и вы считаете что у вас достаточно других доказательств там свидетельских показаний то в принципе справка из районной поликлиники не является тем безусловным необходимым документом который вы обязаны предоставить в суд вы вполне можете обойтись без нее но тем не менее если вы хотите укрепить свою доказательственную базу и тем самым увеличить степень вероятности вынесения положительного решения, то, соответственно, вам целесообразно данную справку из районной поликлиники получить. При этом вы должны, соответственно, понимать, что если в данной справке будет указано, то ответчик, допустим, обращался последний раз за медицинской помощью, допустим, год назад или даже меньше, месяц-полгода назад, то данная справка вам по большому счету никакой положительной роли в достижении вашей цели по выписке не сыграет, скорее даже может быть наоборот. Поэтому решать вопрос о том, предоставлять данную справку из районной поликлиники в суд или не предоставлять, если вы уже получили, вы должны это решение принять после того, как изучите содержание этой справки. Потому что вполне возможно, что ответчик по каким-то причинам в самом деле не проживает в вашей квартире, но при этом продолжает пользоваться услугами вашей районной поликлиники и с периодичностью там раз в 3-4 месяца, может полгода-год обращается туда за какой-либо медицинской помощью. В этом случае данная справка для вас никакой доказательственной нагрузки нести не будет. Ее, соответственно, предоставлять суд не нужно будет. Тем не менее, если вы решили получить данную справку, соответственно, обращаетесь в районную поликлинику с просьбой, либо главврачу, объясняете ситуацию, просите предоставить такую справку. Если будет отказано вам по вашей устной просьбе выдать вам такую справку по какой-либо причине, то, соответственно, вы пишете заявление. И действуйте по аналогичной схеме получения письменных доказательств, которые мы рассмотрели ранее. То есть пишите заявление о выдаче справки, что должна содержать себе справка, то есть вы хотите получить информацию о том, когда последний раз ваш ответчик обращался за медицинской помощью в районную поликлинику. Все. То есть, соответственно, никакой диагноз, ни с какой целью, никакие другие медицинские сведения, которые относятся к медицинской тайне, вы не запрашиваете, потому что вам эти сведения не нужны и вам их просто не дадут. То есть вам нужно четко обозначить значит, что вы хотите получить сведения просто о том, когда последний раз обращался, неважно зачем. Пишите соответствующее заявление. Образец прилагается к пакету документов, которые я вам предоставил, или оно находится под видео, которое вы смотрите. Вы заполняете данное заявление и предоставляете официально его в соответствующую поликлинику. На своем втором экземпляре данного заявления просите, чтобы вам приемный секретарь главного врача, либо в регистратуре поставили штамп с датой о том, что они у вас это заявление приняли. Уже в судебном процессе, если вы захотите настоять на том, чтобы данная справка была предоставлена, вы, соответственно, сможете обратиться с ходатайством к суду о выдаче вам судебного запроса для направления в районную поликлинику с целью получения ответа. В виде справки либо простого письма о том, когда ваш ответчик последний раз обращался в данную районную поликлинику. Итак, относительно справки из поликлиники по месту прописки ответчика мы с вами разобрались. В следующем видео рассмотрим иные письменные доказательства, которые также не, явля... не будут являться обязательными, но при их наличии вы соответственно увеличите свои шансы в суде доказать свою правоту и достичь нужного вам юридического результата.